Приветствую! Семья канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео «Как вы справляетесь со стрессом и грустью в своей жизни?» По словам Даниэлы Кауфер, доцента кафедры интегративной биологии Калифорнийского университета, стресс играет очень важную роль в достижении оптимального уровня бодрости и когнитивных способностей. Однако постоянное пребывание в состоянии стресса вредно как для тела, так и для психики. Вот шесть признаков того, что ваше психологическое благополучие находится под угрозой. 1. Постоянное беспокойство Чувствуете ли вы, что постоянно находитесь в состоянии повышенной готовности? Вы слишком беспокоитесь о вещах, которые не можете контролировать? Если вы волнуетесь и беспокоитесь больше обычного, есть шанс, что ваше психическое здоровье находится под угрозой. Беспокойство, переходящее в тревогу, может мешать вашей повседневной жизни. Когда ваш разум находится в осаде беспокойства и страха, это может повлиять на ваши личные отношения, жизнь на работе, а также на вашу мотивацию. 2. Чувство вины или никчемности. Вы постоянно думаете, что вы неудачник? Или считаете, что во всем, что происходит в вашей жизни, виноваты вы? Чувство вины и никчемности свидетельствует о депрессии. Возможно, у вас были очень строгие родители, которые возлагали на вас очень большие надежды. Или вы были окружены группой друзей, которые постоянно заставляли вас чувствовать себя плохо. Такое взаимодействие может сильно повлиять на ваше психическое здоровье и самооценку. 3. Трудности с адаптацией к домашней или рабочей жизни. Пережили ли вы травмирующий опыт и не можете приспособиться к жизни дома или на работе? Такие переживания, как потеря близкого человека или стихийные бедствия, могут крайне негативно сказаться на вашем психологическом состоянии. По словам Джереми Маккалистера, специалиста по экспериментальной психотерапии Хаками, переживание травмы приводит к тому, что уровень вашей энергии смещается от естественного базового уровня в сторону экстремальных значений, будь то высокий или низкий. Причина, по которой вам трудно перестроиться после травматического опыта, заключается в том, что ваше тело привыкло к этим ненормальным уровням энергии. Четвертое. Отстранение от людей. Сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз встречались с семьей или друзьями? Если вы начинаете изолировать себя от других, то ваше психологическое благополучие может быть под угрозой. Возможно, вы испытываете стыд или депрессию и хотите немного отстраниться от людей, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах. Уделять время уходу за собой – это вполне нормально. Но если вы обнаружите, что слишком долго находитесь в изоляции, постарайтесь вернуться и увидеться с друзьями. Вы можете застрять в нисходящей спирали, если будете находиться в одиночестве слишком долго. Пятое – злоупотребление психоактивными веществами. Вы недавно начали или увеличили употребление алкоголя или наркотиков? Это может быть одним из самых серьезных признаков того, что ваше психологическое благополучие находится под угрозой. Когда вы употребляете наркотики или алкоголь в избытке, чтобы заглушить боль и уйти от реальности, тогда это становится проблемой. Вы можете думать, что употребление наркотиков может улучшить ваше самочувствие и помочь вам справиться с проблемами, которые вы переживаете. Но злоупотребление наркотиками и алкоголем может повлиять на ваше психическое здоровье, поскольку это может негативно сказаться на уровне мотивации, настроении и ощущений реальности. Шестое. Суицидальные мысли. Появились ли у вас в последнее время суицидальные мысли? Это один из главных признаков того, что ваше психологическое благополучие находится под угрозой. Мысли о самоубийстве – это явный признак того, что у вас, скорее всего, проблемы с психическим здоровьем. Какова бы ни была причина таких мыслей, очень важно помнить, что есть много людей, готовых помочь вам. Вам не нужно заставлять себя справляться с этим временем в одиночку. Позвоните на горячую линию по вопросам самоубийств или обратитесь за помощью к специалисту по психическому здоровью, если вас мучают мысли о самоубийстве. Относились ли вы к каким-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Помните, что ваше психологическое благополучие очень важно и ваши чувства обоснованы. Пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью, члену семьи или другу, если вы чувствуете, что, возможно, боретесь с любым из признаков, перечисленных в этом видео. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.